Здравствуйте дорогие друзья, рада снова приветствовать вас на нашем канале. Сегодня на наш обзорный столик попали замечательные женские кошельки на полную купюру бренда SOLD, аж три разных модели. Давайте же скорее их осмотрим со всех сторон. Первая модель под артикулом 400, компактная и миниатюрная. Внутри одно большое отделение для купюр. Два удобных кармашка, в которые, кстати, помимо купюр, вы можете класть документы в свернутом виде. На крышке клапани окошко-сеточка и множество кармашков для карточек. Стоит отметить, что все кармашки это отдельное отделение, а не прорези, что сразу говорит о качественном пошиве. Следующая модель под артикулом 401, чуть побольше. В ней уже два отделения для купюр плюс два кармана. Посередине удобное отделение для мелочи на молнии. 12 кармашков для карточек, два окошка-сеточки, которые удобно разместились на крышке клапаня. Кошельки выполнены в контрастном и гармоничном сочетании глубокого синего цвета из солнечного желтого, как раз для весенне-летнего сезона и замыкает наш обзор модель на молнии под артикулом 410. Внутри 3 больших отделения для купюр, 2 кармана, отделение для мелочи на молнии и 12 кармашков для карточек. Как вы видите, в данное отделение легко помещается телефон, косметические принадлежности первой необходимости и даже можно положить документы. Поэтому данный аксессуар выполняет две роли. Вместительного кошелечка и мини-клатча. Глубокий синий цвет, изящные округлые формы украсят любой образ, а особенно подойдут к платью. Будьте всегда красивы, изящны и удивляйте окружающих своим изысканным вкусом. Смотрите нас, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, а мы пошли снимать для вас новый ролик. До скорых встреч!